Здравствуйте, меня зовут Антончева Екатерина, я из Казахстана, город Станы, Приехала сюда уже 4 года назад, На первый курс с первого курса уже учусь здесь. Знаю все от до нашей любимой Академии. Также хотелось бы сказать большое спасибо Надежде Гаяцовне и Виктору Михайловичу за организационный процесс в Академии. Также большое спасибо учителям, которые уделяли нам очень много времени, своего труда, желания, внимания. Uh, которая очень отразилась на наших учениках, не только учениках, но и, наверное, на <laughs> всем организационном процессе также. Uh, конечно, хотелось бы сказать спасибо большой Академии за полученный опыт uh, от uh, предоставления работы, практик, также стажа, uh, который непосредственно является самым важным в плане обучения, потому что... Uh, Проходя практику, ты обучаешься не только э, каким-то теоретическим знаниям, но также ты пытаешься выживать в той среде, которую тебе предоставляет судьба. В академии, конечно, очень много чему научилась. Проходила около трех практик. Также это направление, как и анимационный, и relation и как бы в отеле разной категории от низшего до высшего. Также Академия предоставляет возможности работать в таких отелях, в которые ты в принципе не сможешь попасть без практики. Например, отели класса люкс, в которых тебя берут спустя три года стажа работы. Хотелось бы сказать большое спасибо Академии туризма за предоставленный опыт и за все-все-все-все. Очень большое спасибо.